День добрый. Сегодня у нас читальня полиграфича, и мы разговариваем о книжках. В частности, мне тут недавно попалась интересная книжка, которую я с интересом прочитал и спешу с вами поделиться. Называется она «Сквозь железный занавес. Русатуриста Советский выездной туризм. 1955-1991 год. За авторством Игоря Орлова и Алексея Попова». Как несложно догадаться, речь в ней идет о таком явлении, как советский выездной туризм за границу, когда граждане СССР ездили в социалистические или капиталистические страны. Мне показалось, что тема достаточно интересная, про нее написано не так и много, как бы в основном в каком-то иде идеологизированном ключе, а тут есть попытка скажем, такой научной монографии. Авторы обращались к архивным материалам и накопали, в общем-то, немало интересного. Недостатки у книги тоже есть, и я о них скажу. Когда мы говорим об этом самом советском выездном туризме, что мы для себя открываем? Во-первых, мы открываем, что при Сталине такого не было. А именно, не было выездного туризма. Хотя считается официально, что советский туризм начался в 30 году, когда там, пару сотен ударников с российских там, советских заводов были отправлены в круиз вокруг Европы. Вот. Но это была разовая пиар-акция вообще, как бы в советской стране того времени выехать за границу можно было по работе, там, на международные конференции, на спортивные соревнования, там, по дипломатической работе, а тако, такого, чтобы купил путевку и поехал, такого не было системно, за исключением отдельных пиар-акций. И, в общем-то, ну, на самом деле существовала одна группа населения, для которой это доступно, это какие-то топовые советские литераторы, художники, кинематографисты и так далее. Я вот э, немножко другой книжке ⁇ Счастье литературы, государство и писатели ⁇ Мы про нее будем говорить в другом ролике более подробно. Довольно интересный документ э, цепанул. Э, Алексей Толстой, Красный граф, известный советский писатель, обращается к Жданову, например, в 1937 году. Жданов потом присылает в Политбюро это по просьбу и ходатайство. И вот Красный Граф пишет, я хочу воспользоваться настоящей поездкой за границу для того, чтобы три недели подлечиться и отдохнуть в Виши или на морском курорте. Еду я за границу с моей женой и с ней, конечно, хочу провести этот отдых. Я прошу ЦК дать мне возможность этого отдыха. Если я получаю на поездку на конгресс, вот он едет на конгресс писателей в Испании, вместе с женой 1000 долларов, то прошу ЦК снабдить мне на лечение дополнительно 500 долларов естественно, ответ был положителен, и Толстой поехал отдыхать с женой в лишили на морской курорт. Я бы тут сказал, что на самом деле он был одним из самых высокооплачиваемых советских писателей и мог бы позволить себе сам не выклянчивая 500 баксов, и что 500 баксов тогда было сильно больше, чем сейчас. Но тем не менее это было для отдельных людей, а для масс при Осифе Версальоновиче как ни жаль, но хочешь посмотреть Берлин, добро пожаловать в Красную армию, сынок, и больше никак. В общем. Этот самый выездной туризм на системной основе появляется вместе с Никитой Сергеевичем Хрущевым в 1956 году. Когда впервые как бы, советские туристы начали массово отправляться за границу. А, собственно, Существует некая официальная статистика советского выездного туризма, которая говорит нам следу следующие цифры. В 1956 году за границу выехало 561 тысяча человек. В 1965 м ну, почти десятилетие позже, 730 тысяч человек. В 70-м уже 1,2 миллиона. В 75-м 2,5 миллиона. В 80-м 4 миллиона. И в 85-м 4,5 миллиона человек. А, то есть мы видим, что 1-2% населения от Советского Союза в 70-х, 80-х годах могут позволить я съездить, посмотреть на границу. Правда, надо сказать, что авторы этой книги оспаривают эти цифры. И оспаривают о них немножко робко, просто потому, что с цифрами некоторые непонятки. Дело в том, что вот эта сфера выездного туризма, в отличие от какой-нибудь там черной металлургии и тяжелого машиностроения, явно не была приоритетом советского руководства. И в ней царил некоторый бардак. По сути, ей занималось как минимум три параллельных ведомства. То есть было управление по иностранному туризму при Совмении, которое работало через акционерное общество «Интурист». А в ЛКСМ комсомол советский работал по этой же теме через бюро молодежного туризма «Спутник». И кроме этого, ей же занимались еще и профсоюзы. И вот ввиду такого административного некоторого бардака, плюс частично эта информация находилась там под грифом для служебного пользования, очень сложно посчитать как бы итоговую сумму. Авторы книги говорят, что они считали вот отдельно, и у них не получаются такие цифры. А, правда, они, скажем, выдвигают версию, которая должна как бы, объяснить эти официальные цифры и как-то увязать их а, с тем, что получилось у них. Они предполагают, что скорее всего в официальные цифры, вот эти там в 4 миллиона, в 2,5, были домешаны трансграничные обмены. То есть, в переводе на русский язык, если в Западной Беларуси есть какая-нибудь птицефабрика или ткацкая фабрика или что нибудь такое и в Польше, например, на другой стороне границы есть тоже птицефабрика или ткацкая фабрика или что-то такое, то для того периода вполне обычно и нормально, чтобы как бы, не все коллективы, но, ну, скажем, лучшие работники коллективов наезжали друг к другу там раз в год в гости, обменяться, так сказать опытом куроводства или еще чего-нибудь еще. И вот если это было довольно-таки массово, и если считать не чистый туризм, когда ты купил путевку и выехал, а еще и трансграничные обмены, то мы легко выходим на эти, в общем-то, не такие маленькие цифры. там, там 1-2% населения в год такие ездили за границу. А, что еще для нас открывает эта книга? Например... Для меня стало новостью, что вообще как-то принято считать и говорить, что все недостатки туристического, вот этого международного туризма советского, они объясняются идеологией. Что советское руководство опасалось граждан отправлять за границу, боялось, что их там сразу совратят и завербуют всех. И все поэтому. Ну, скажем, прочитав это, у меня мнение несколько изменилось. И, конечно, да, идеология была, она давлела, но первостепенным вопросом был другой вопрос а именно вопрос денег вопрос экономический то есть идея о том что мы вот продаем свои недра нефть там на алмазы золото этим гадким буржуем, получаем в обмен доллары которых не хватает и вот сейчас мы доллары эти продадим по 70 копеек за штуку дяди вани какому-нибудь официальному курсу советскому, да, он, где доллар меньше рубля стоит, чтобы он спустил их в Париже, это просто серпом по всем возможным местам. Эта идея казалась предельно дикой. И советское руководство пыталось а, развивать этот самый выездной туризм как-то так хитро, чтобы при этом не тратить валюту. А, что, собственно, как это происходило? А, вот эти все перечисленные организации, профсоюзы, комсомолы, туристы и так далее. У них агенты рыскали по зарубежью в надежде вымутить хитрую схему, которая называлась безвалютным обменом. А, что такое безвалютный обмен? Вот тут можно пару слов, пару камешков кинуть в огород авторов. Потому что. Они, конечно, погрузились в архивы, они увидели много отчетов о туристических поездках и так далее. Они, мне кажется, немножко увлеклись этими анекдотами. Там действительно много смешных историй из серии истории повседневности о том, как это все происходило и так далее. И довольно-таки слабо описали экономические механизмы, как это было делалось. Ну, скажем, спасибо им все равно за то, что есть, но мне немножко было тяжело, например, вот вкурить эти межвалютные обмены. Насколько я понял, речь идет о своеобразном бартере. То есть мы должны, мы не просто, там, грубо говоря, собрали группу, сняли им в Париже гостиницу и отправили их туда. Мы ищем себе за границей партнера, который согласен на следующую схему. Мы отправляем первым группу туристов, например, на 1010 долларов, допустим. Вы обеспечиваете на эту сумму еду и жильем, все включено, все, что надо. Но мы не платим вам эти 10 тысяч долларов. А вам платят их ваши граждане вашей страны, которые хотят побывать в СССР. Вот они придут, кто хочет побывать в СССР, заплатят вам эту сумму, вы отобьете свой, после этого вы отправляете их к нам, а мы встречаем на ту сумму, которую мы вам уже должны, их здесь. А, Гадалки не ходи, это довольно сложно, как бы организовать такую схему. А вот собственно именно это объясняет в значительной степени не такие большие цифры. Причем оно довольно забавно у них получалось, там довольно большой список приводится в книжке организаций, с, которым, с которыми советские представители контактировали насчет этих безвалютных обменов. И ну там в основном это общественные организации такие третьестепенные, где-то может быть молодежка Компартии французской, грубо говоря, но может быть еще интереснее: Международный Союз молодежи Ассоциация христиан Женева, Международный Союз молодых христиан-демократов Париж. Международный центр католической молодежи Рим. То есть, в принципе, при том, что у нас страна атеистическая, мы готовы вести их вот к таким вот интересным партнерам, потому что все-таки, походу, давлело не идеологическая составляющая, а финансовая. А, собственно, может быть, пару слов о том, сколько это стоило для советского человека, то есть, о каких суммах мы говорим. Ну вот, в частности, приводятся такие данные, что в 60-е годы... Большая часть туров в социалистические страны, ну они самые доступные, как бы, где власть меньше всего беспокоилась, как бы свои союзники, стоило в пределах 200 рублей. Вот, например, 1962 год путевка в Чехословакию на 14 дней 100, 110 рублей без дороги. Путевка в Румынию и Болгарию 150 рублей. 15-дневное путешествие, путешествие в Индию уже 430, естественно. Были там на самом деле даже довольно большие, как бы такие, ну, смысле, дорогие туры типа Куба-Бразилия, 1200 рублей. А какие, как это соотносилось с зарплатами? Ну, на самом деле средняя зарплата вот на 61-62 год это около 80 рублей среднесоветская. То есть мы видим, что поездка даже по соцлагерю, ну, это что-то около двух месячных зарплат. Две-три месячные зарплаты. А, надо сказать, что... Советская сторона всячески ну, пыталась снизить стоимость этих поездок. А, например, сильно дешевле были варианты, которые предлагали профсоюзы и Бюро молодежного туризма «Спутник». То есть тут уже вот речь идет, что в Албанию 12 дней 95 рублей. В Болгарию 16 дней 105 рублей. А, то есть с одной стороны... Пытались снизить стоимость путевки, с другой стороны, росла советская зарплата. И если у нас там в 60-61 году средняя зарплата 80 рублей, там ближе к 70 м это уже 120 рублей. То есть мы получаем, что вот уже к 70-му году поездка по странам соцлагеря это зарплата одномесячная. То есть это вроде как уже ну, вполне доступно советскому человеку. Еще да, пару, один момент я хотел упомянуть. Еще мне книжка сказала в очередной раз о том, что слухи о советском империализме, который нагибает друзей по восточной Европе, сильно преувеличены. Было масса случаев, это было абсолютно нормально, когда братья по восточному блоку дико торговались и выставляли такие ценники, что у советских просто глаза блюдце, и мы лучше в Западную Германию съездим. То есть эти как бы безвалютные обмены регулярно срывались, потому что как бы... Наши партнеры поднимали ценник, шла длительная торговля, советская страна не могла на этом настоять. То есть вот она могла либо ехать, либо нет. А, переходим к следующим моментам. Вот этот базис экономический, с мутками, с безвалютным обменом, он порождал, конечно же, немало, немало приколов в настройной, так сказать, части. Во-первых, был такой очень неприятный момент в этом самом выездном туризме. Это ограничение на валютный обмен. Поскольку валюты жалко, она продается. Я уже не помню этот курс, там то ли по 70 копеек за доллар выезжающий. То есть, соответственно, им вводили всяческие ограничения. То есть, эти ограничения менялись, там были в разных странах по-разному. Ну вот я могу, например, засчитать. Так, в 1962 году в 15-дневный тур по Индии разрешали приобрести валюту только на 23 рубля. То есть это баксов там, 30 получается. А, в 12-дневный тур по Чехословакии на 27 рублей и так далее. Вот еще по линии туристов со страны, норма приобретения валюты из расчета на один день ⁇ рубль 76 копеек. То есть абсолютно, по сути, это карманные деньги. То есть люди едут по системе, все включено, и конвертируемых денег им разрешают брать, ну вот реально, на сигареты, там, на что-то такое. А, как бы И, в общем, это как бы диктовала следующий прикол. То есть все было настолько включено, что говорить о каком-то выборе было довольно сложно. То есть, во-первых, скорее всего, ты не мог так посидеть и подумать, хочу я в Чехословакию или во Францию. Пришла профсоюзная путевка, у тебя во во во во в На нашем заводе едут в Чехословакию, поэтому ты либо едешь в Чехословакию, либо не едешь. И выбирать ты особо не можешь. Было, как бы, часто вызывало недовольство то, что кстати, вот этот факт, когда мы наши партнеры, это какие-нибудь молодые христиане из Италии, говорит о том, что поселят вас, скорее всего, в общежитии молодых христиан из Италии. То есть очень спартанский сервис, потому что должно быть дешево. Советский турист рисковал, что его заселят как бы по 4 человека или по 6 человек в комнату студенческой общаги на Западе, и как бы там пятизвездочного сервиса не будет. Кроме того, поскольку их как бы формировали группы такие и, вот, и все включено, то выбор, что посетить, тоже крайне ограничен. То есть заранее продумана программа, в которую там вписан ряд каких-то туристических пунктов и, что называется, вы поедете по ним, а не куда-то Ну, То есть если вы выкроете время, там, сбегать посмотреть какие-то еще красоты, то да. То есть в крайнем случае как бы бывали конфликты, когда Внезапно там, в братской Болгарии все обнаружили, что их хотят сводить на какую-нибудь передовую фабрику по производству чего-нибудь. Потому что вот, в Болгарии перевоз новая фабрика, они сильно их гордятся, и поэтому вы в этом пойдете не на красоту, а смотрите на фабрику. Хотя, насколько я понимаю, советские специалисты старались, как бы это все-таки было нечасто. и старались делать ну, довольно насыщенные программы, которые ну, могут быть иногда разбавлены экскурсиями по ленинским местам, там каким-нибудь центром местной социалистической партии и так далее. А, так, что я по этому поводу еще могу сказать. Ну еще, вот когда мы уже переходим к идеологии, то главным минусом, наверное, этого самого выездного туризма в СССР была такая установка советской власти, они как будто воспринимали советского туриста как вот, героя фильма «Кинзадзак». Это там «Скрипачи», «Дядя Вова». Они такие все красивые, правильные, на фоне откровенных деградантов, вот они видели советского туриста примерно в таком качестве, который может ответить самым хитрым журналистам на любые вопросы, который будет являть собой самый благообразный облик страны советов. Поэтому, как бы, уже на стадии выезда происходил определенный отбор. То есть, если ты влетел по административке какой-нибудь даже, не говоря про уголовку, то ты точно не поедешь. Если. Платишь, не платишь, не поедешь, естественно. Если ты там, может быть, даже в каких-то крайних случаях разведенных могли не отправлять, потому что это нарушает некий моральный облик этого советского человека. Естественно, проходил отбор, в несколько стадий, комиссиями, с участием КГБ, вот они просвечивали биографию и так далее. На самом деле, авторы приводят статистику отказов, и статистика отказов не такая большая. там буквально Они на примере Крыма рассматривают, что... Около 2% от а, подавших заявлений отруливали по каким-то вот этим а, политическим соображениям, ну или там моральным соображениям. Авторы говорят, что, возможно, те, кто чувствовал за собой косяки, просто заранее не подавались, ну, как бы вот так. А, часто приходилось задавать своеобразный зачет. Была такая книга ⁇ забавная СССР ⁇ 100 вопросов и ответов. Которую рекомендовалось на комиссию заранее прочитать. И если тебя какие-то злопыхатели спрашивают, а почему Советский Союз там, покупает зерно, а не продает, например, то ты лихо отвечаешь, почему он продает и не покупает. Книжка есть в интернете, ее можно скачать. И в принципе я думал, что там будет как бы, совершеннейшая гидка ну, в духе там «нам не страшно, у, у нас партия дяди». Но она довольно умно написана. То есть явно писали умные люди... Без лицемерия совсем не, обход не обходилось, просто потому что если вы говорите, почему нет конкурентных выборов, ну без лицемерия это нельзя объяснить. То есть советский человек должен был начать рассказывать, что как бы, однопартийная система у нас случайно получилась, потому что в 1917 году там выпали ССР с меньшериками, и всяко вот это вот, вспоминать и рассказывать про то, что а в, партии, а в Польше есть многопартийная система, это не связано с социализмом напрямую и так далее. А, пожалуй, ее недостатком являлось скорее то, что. Она слишком сложна для обывательских разговоров. Эта книга скорее бы подошла лектору, который отвечает на ум, умный человек, отвечает на вопросы умных людей, вряд ли бы советский человек вот по этой книжке отвечал каким-то случайно знакомым. <coughs> Возникает, естественно, вопрос при, таком, при такой степени опеки этих советских туристов. Они там, как зайчики, ходили такие, и все, и ничего не нарушали. Нет, смело отмечает книжка. Как бы нарушали не все, что могли нарушать. По этому поводу там есть даже отдельная глава. Я сейчас... <смех> там приводится вот это, что называется история повседневности. Примеры, да, выезжает группа туристов, у них есть сопровождающий, который их плотно посет, есть старосты и так далее, и идеологический инструктаж. При этом вот, например, в случае. В 1973 году группа пермских студентов объявила о намерении пойти стриптиз-бар. Руководителю группы пришлось идти с ними и следить за их поведением. Так как в баре они подвыпили и потом с трудом гид и староста вырвали кое-кого из объятий мужчин. А дело в том, что, конечно, идеологический контроль, конечно, все, но реально, чем это, как бы, что могло грозить людям? А, ну, если там мордобоем заканчивалось, то могли эвакуировать в СССР через посольство. Но так это грозило тем, что вас не отправят в следующий раз. Не факт, что человек собирается в следующий раз. И, возможно, у вас будут проблемы какие-то на работе. То есть, если вы работаете партийным каким-нибудь чиновником, то, конечно, вы не будете нарушать. А если вы студентка, или там рабочий, или колхозник, то, возможно, для выговора на работе не кажется вам вообще действительно чем-то страшным. Поэтому советские люди периодически вели себя довольно-таки свободно. Отдельная интересная песня, обильно, так сказать, рассмотренная и представленная в книге, она про то, как... Советский турист, используя народную смекалку и предприимчивость, обходил эти самые ограничения по количеству выводимой валюты. Разумеется, как бы любой человек хотел иметь возможность тратить чуть-чуть больше, хотел возможность иметь, приобрести какие-то сувениры, порадовать, так сказать, друзей, родственников и так далее. И вот эти там 40 баксов выданы или 30. На поездку мало кого устраивали. Однако существовал обходной момент. Кроме того, что можно было вывести, там, условно говоря, 40 баксов, можно было вывести, например, два фотоаппарата. Можно было вывести электробритву. А, можно было вывести, сейчас скажу, а, до двух литров вина, до литра ликероводочной продукции, 250 сигарет или папирос, 400 граммов черной икры. В теории предполагалось, что это некие подарки или то есть вот вас возят по, там, не знаю, братским компартиям, встречи с прогрессивными журналистами, и вы там от имени Советского Союза можете подарить бутылку столичной и баночку икры. Но естественно, как бы вот это ограничение на карманные деньги накладывало отпечаток, и люди часто без беззастенчиво барыжили всем этим добром. Естественно, это не поощрялось, считалось, что это элемент разложения, что советский турист такого делать не должен, и продавать фотоаппарат категорически нельзя. Однако, его можно было потерять. И, собственно, в эти случаи рассмотрены докладные записки руководителей групп, которые приводят автор, они периодически об этом и говорят, что «А тут у нас пропало два фотоаппарата, и вся группа ломанулась в стрип-клуб или по ресторану. А, то есть, эта торговля она приобретала вполне массовый осязаемый характер. Как говорили советские чиновники, часто гиды, с принимающей стороны, уже были вполне заточены на этот торговый обмен и всегда могли подсказать, куда можно загнать эту электробритву или фотоаппарат. Еще к чести советской страны я бы отметил, что советский фотоаппарат, советский электробритва, столичная водка или какая-нибудь еще водка и черная икра это высоколиквидный товар, который уходил по сути в лед. То есть проблем с тем, чтобы это продать, фактически не было. Ну кроме моральных и осуждения со стороны руководства. А тут я в общем-то уже подхожу к окончанию нашего повествования. И, скажем так, прочитав эту книгу, я подумал о том, что авторы, они немножко следуют своей логике, своих оценках. Как-то не смешно, через 30 лет после распада СССР, они в своей логике следуют за логикой советской номенклатуры. И на самом деле мы все следуем за логикой советской номенклатуры. То есть... Вот эти случаи, когда кто-то там продавал фотоаппарат и так далее, они воспринимались как некий фейл советской пропаганды. А, как что-то такое плохое, что нельзя было допускать, но это по-прежнему происходило. Хотя если вдуматься, так по идее окинуть все взглядом со стороны, с высоты прожитых прошедших лет, то можно было сказать советским номенклатурщикам: да выдохните, ребята. А, то, что человек бежит покупать помаду или чулки французские, ну как бы в чем ужас. То есть мы сейчас живем в мире, где все производится в Китае. А тогда французские чулки производились во Франции. И если эта Франция ассоциируется, например, как страна высокой моды для советского человека, то бежать за чулками это также нормально, как, собственно, делать там фотку на фоне Филиппа Ибашни или что-то подобное. Более того, чулки их можно привести, всем показать, и это, что настоящие из Франции. Тем более, как бы, тут не стоит комплексовать по поводу... Там, плохой советской экономики, как видим фотоаппараты и электробриты, это высоколиквидный товар, который уходил. То есть, в общем-то, я бы сказал, что эта проблема была надуманной, ее, по сути, не было. Да, были там случаи, когда советские туристы увлекались этим коммерческим угаром, и как бы, да, приводились <coughs> данные по поводу того, что особо предприимчивые люди накупали себе этого западного ширпотреба, то есть, если ты знаешь, какие джинсы пользуются спросом в Советском Союзе и как их продать, то, в принципе, поездка отбивалась. А, причем она у особо предприимчивых даже отбивалась с прибылью. Можно сказать, что это противоречит некой, неким советским установкам, но, с другой стороны, как бы большинство советских граждан рассматривало это как фактически разовое приключение в своих жизнях. И если он там реально умудрился как-то прокрутиться и отбить, ну, это не самый большой грех, скажем, и можно было на самом деле выдохнуть и не париться по пустякам. А, мне кажется, что тут абсолютно нечем, нечем устыдиться, и как бы, не знаю, читаем книжки, может быть у кого-то возник предмет для гордости, но вряд ли стыда. Просто это была такая эпоха, такая жизнь, и люди демонстрировали высокие способности по приспособляемости к этой жизни. Чему, чего я всем желаю. До новых встреч.